Как США развязывают войны и революции, планомерно уничтожая Россию, Украину и весь остальной мир вокруг себя? Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Белюк. И в этом важнейшем видео я представлю вам труды э, серьезнейшего исследователя американского Энтони Сатана. Э, он написал серию книг, э, максимально подробно освещающую факты, Развязывание так называемым западным миром на протяжении многих десятилетий различных военных конфликтов на территории, соответственно, нашей планеты. К этим же конфликтам можно отнести и ныне действующее противостояние России и Украины. А по сути это нам преподносится как противостояние Запада и России. Но на самом деле все это создается для определенных целей и создается совершенно искусственно видео которое вы сейчас смотрите уникально это первое видео из запланированной мною серии видеороликов посвященных самой страшной тайне 20 и 21 веков причине войн и революций пожиравших и пожирающих прямо сейчас десятки миллионов жизней наших предков и современников оно не просто описывает исторические события, анализирует источники, указывает на причины мировой драмы. Оно разоблачает скрытый механизм нашего уничтожения. В общем, смотрите это видео обязательно до конца, потому что именно ближе к концу я, собственно говоря, перейду к времени настоящему, потому что на протяжении видеоролика мы окунемся слегка в историю. Ведь недаром говорится, что если хочешь увидеть будущее, загляни в прошлое, так вот мы в него заглянем на основе трудов Энтони Сатана для того, чтобы понять, что же происходит сейчас в войне России с Украиной и что нас ждет, вероятно, в будущем. Для чего это происходит и как это на нас всех может э, повлиять. Внимательно смотрите, поддерживайте лайками, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, делитесь ссылками на это видео с друзьями, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. И конечно же подписывайтесь на другие мои крайне полезные ресурсы, ссылки на них как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Особенно прошу обратить ваше внимание на мой телеграм-канал, проходите и подписывайтесь, чтобы получать эм, в режиме онлайн, можно сказать, самую свежую, актуальную информацию о том, что на самом деле происходит, как в Украине, как в Украине так и во всем мире в целом. Устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! Автор книги, на основе которой я создал эти видеорасследования, американский экономист и политолог Энтони Саттон. Многие из публикаций Саттона пока что недоступны русским людям, так как большинство его трудов изданы только на английском языке. Я же перевожу его труды для вас. С самого начала научной деятельности Ученого интересовали механизмы власти, скрытые причины политических и военных конфликтов. Борьба за новейшие технологии, за обладание источниками энергии, за реальное обеспечение бумажных денег – вот каковы мотивы деятельности власти имущих. Наиболее яркие факты, связанные с созданием СССР, содержатся в монографии и финансировании большевистской революции. Отталкиваясь от документальных источников, Энтони Сатан подробно описывает американскую и канадскую эпопею Троскова, привезшего с собой в Россию целую армию профессиональных революционеров. В Советском Союзе Существовал целый список имен, о которых нельзя было писать и говорить публично. В первую очередь это были открытые враги советской власти или те, кто выражал несогласие с политикой партии. Оказался в этом списке и один из ближайших соратников Ленина, организатор Октябрьского переворота и создатель Красной Армии Лев Троцкий. Его изображения на официальных фотографиях тщательно затирались. Все его сочинения были строго запрещены. В советских исторических энциклопедиях о нем не было ни слова. Любая связь с Троцким каралась смертной казнью. Разного рода репрессии в СССР проводились под лозунгом борьбы с троцкизмом. Троцкизм объявлялся равным фашизму, шпионажу, предательству и так далее. Вклад Троцкого в победы большевиков был полностью забыт. Вспомнили о его заслугах перед революцией только после распада СССР. Тогда же стало известно, как на самом деле Ленин оценивал своего ближайшего соратника. Авторитет его был колоссален, поэтому когда рабочие делегации приветствовали съезд, здравенцы были в честь Ленина, затем в честь Троцкого. Вскрывает тайную роль клана Морганов в похищении русских золотых запасов. На конкретных примерах он показывает, через какие банки и каким образом осуществлялась помощь большевикам. Вскрывается секретная сторона американской миссии Красного Креста тщательно проанализированы механизмы экономической помощи, изначально направленные на защиту стратегических интересов США в России. Книга «Сатана. Уолл-стрит. И большевистская революция» подтверждает теорию антирусского заговора еврейских банкиров и политиков-интернационалистов. Ее наиболее ценные материалы и выводы легли в основу третьей главы исследования «Как орден организует войны и революции». Трилогия об экономической помощи Советскому Союзу внешне не так эффектна, ибо представляет собой сводку данных о промышленных и коммерческих контрактах двух стран. Однако именно за этой внешнепрозаической фактурой скрывается главный инструмент влияния США. Формируя экономику молодого государства, снабжая его своими технологиями и макроэкономическими моделями, американские бизнесмены смогли направить развитие советской России в нужное им русло и курировать ее на протяжении всей ее истории. Таким образом, можно считать доказанным, что проамериканское лобби в российской экономике появилось не вчера не с началом перестройки, оно существовало изначально, ибо само и способствовало появлению СССР. Инструменты воздействия США на развитие европейских государств Энтони Саттон проследил также на примере Третьего рейха. Германии первой половины 20 века посвящено его исследование Уолл-стрит и приход Гитлера к власти. Автора интересует не столько сам нацистский режим с его оккультной идеологией и перипетиями внутриполитической борьбы, сколько механизм экономической поддержки гитлеровской власти. После тщательного изучения секретных документов и частных свидетельств Сатан приходит к сенсационному выводу. Международные банки сыграли ключевую роль не только в продвижении Гитлера к креслу Канцлера и президента Германии, но и в экономическом обеспечении военной машины рейха. Развязывание мировой войны было выгодно крупнейшим промышленникам и финансистам США. А именно, Моргану, Рокфеллеру, Куну, Ламонту компаниям General Electric, Standard Oil, Ford, Label and Company, банкам Chase and Manhattan, National City и другим. Они сознательно подталкивали Европу и Америку к военным столкновениям, зная, что это принесет им сверхприбыль. В исследовании деятельности трехсторонней комиссии о следующем витке в процессе укрепления власти международных структур, оседлавших Белый дом, Сатан доказывает, что надправительственная комиссия с самого начала появления диктует свою волю Вашингтону. Эта воля далеко не всегда совпадает с национальными интересами рядовых американцев. Типичный тому пример – военная помощь представленная Советскому Союзу в 1973 году. После всех этих скурплезных изысканий, напоминавших порой детективное расследование, у автора накопилось немало принципиальных вопросов. Зачем банкиры с Уолл-стрит одновременно поддерживали и СССР, и нацистскую Германию? Почему они равно любят и Гитлера, и Сталина? Почему государственная политика превращается в откровенную ложь, а реальные исторические факты тщательно скрываются от общественности? Ответ на эти вопросы Энтони Саттон нашел совершенно неожиданно, когда ему случайно попал в руки листок со списком членов некой тайной организации. Изучению деятельности этой организации, далее называемой Орденом. Сатан посвятил самую знаменитую серию своих книг. Серия состоит из четырех монографий. Введение в Орден, как Орден контролирует образование, как Орден организует войны и революции и секретный культ Ордена. Введение в Орден начинается с разрешения ключевой загадки. Возможно ли в принципе объяснение мировых событий через теорию заговора? Положительный ответ приводит автора к изучению истории Ордена. Он собирает все известные факты о нем, пытаясь определить, кто именно входит в секретное общество, каковы его цели и формы деятельности. Оказывается, что членами Ордена состоят богатейшие американские семьи – Рокфеллеры, Дэвидсоны, Пейны, Харриманы и другие под контролем которых находятся ведущие отрасли промышленности и крупные компании. Постепенно расширяя сферы своего влияния в институтах власти, в Белом доме, в средствах массовой информации, в политических и общественных организациях, в судебных органах и в церкви, орден стал создавать собственные фонды и мозговые центры, свои исследовательские консультативные и властные структуры. Их быстрый рост и продвижение в высших коридорах власти, в том числе в Государственном совете по международным связям, привели к формированию транснациональных структур. Трехсторонней комиссии, Билдербергского клуба, Атлантического совета и прочих, где орден изначально занял почетное место. Ясно, что подобного рода организации создаются не только для приятного времяпрепровождения. Их главная цель – повсеместная защита собственных интересов, контроль над властью и предупредительные меры во избежание любой опасности для благополучия и процветания членов Ордена. Чтобы не быть голословным, автор приводит несколько конкретных примеров согласованной деятельности масонов. Кстати, Энтони Сатан не употребляет привычное для нас слово «масоны». Может быть потому, что понятие это слишком широкое и расплывчатое. А история Ордена это взаимосвязь вполне определенных людей и событий, связанных с американской действительностью. Одной из характерных особенностей тайного общества, разоблаченного Сатаном, является его специфический культ черепа и костей. Поэтому последняя книга из данной серии получила название «Тайный культ Ордена». Хочу обратить ваше внимание на то, что культ Черного Роджера, пришедший в орден из глубины веков, имеет явные черты сатанизма. Символические ритуалы и правила, позаимствованные из различных масонских источников, в частности у иллюминатов, достоверно описываются автором на основе секретных орденских документов прошлого и текущего времени. Христианина Сатана не мог не возмутить тот факт, что подобный сатанизм насаживается в американском обществе, уже начиная со школьной скамьи. В книге «Как Орден контролирует образование» он подробно изложил способы влияния тайного общества на молодежь, а шире – на публичные средства формирования мировоззрения. Сатан прослеживает преемственность, Ордена с европейской масонской системой воспитания. Врисовывает структуру его связей с международными культурными организациями, типа ЮНЕСКО, а также указывает на проникновение ордена во все поры американской системы образования, включая даже церковь. Исследование Энтони Сатана, как орден организует войны и революции, вышло в серии третьим по счету. Однако его, без сомнения, можно считать итоговым. Оно обобщает данные всех предыдущих книг и дает ответы на ключевые вопросы современности. Прежде всего Сантан объясняет методологию своего исследования. То, что в предыдущих книгах у него говорилось мимоходом, к слову, здесь положено во главу угла. Речь идет о диалектическом подходе к историческому процессу. Диалектику Гегеля автор использует при анализе стратегии и тактики организованного конфликта. В качестве субъекта-организатора выступают политические механизмы Ордена, в качестве объектов воздействия европейские страны, Россия и Германия, а теперь еще и Украина. Сатан показывает что финансирование большевистской революции из советской экономики было своего рода стратегическим тезисом. Антитезисом стала поддержка нацистов. Столкновение двух диалектических противоположностей, точнее их взаимоуничтожение в ходе Второй мировой войны, привело к синтезу, победе третьей силы, урегулировавшей конфликт с выгодными для себя последствиями. Сатан считает, что главной целью подобных столкновений является установление нового мирового порядка, где Орден будет играть ведущую роль. Важно заметить также, что теория управляемого конфликта издавна известна политикам как римский принцип «Device et Impera» – «разделяй и властвуй». Этот принцип после окончания мировой войны применялся орденом уже неоднократно в Китае, Анголе, на Ближнем Востоке. В наши дни этот метод используется в Украине и России. Последняя книга Сатана о нас с вами, потому что именно советские люди стали главной жертвой тайного заговора ордена. В результате этого заговора СССР потерял более 100 миллионов человек. Только в войне с гитлеровской Германией, натравленной масонами на СССР полегло в землю около 26 миллионов наших отцов и дедов. А сколько русских не появилось на свет? Сколько младенцев убито в череве матерей от страха рожать в нынешних тяжелых условиях? Уничтожены целые классы и сословия. НАСА обезглавлена и доведена до арабского состояния. Нам же все время твердят, что больше всех в 20 веке пострадали евреи. После войны сионисты с помощью своих братьев с Уолл-стрит построили процветающее государство Израиль. А где оказалась Россия и страны постсоветского пространства? Негодование не может не переполнять нормального человека при открытии подобных фактов. Не может он и не спросить себя. Как? Неужели раньше никто не знал эту чудовищную правду? Неужели она была достоянием лишь тайного круга ордена? Нет, знали. Очень многие на Западе знали о русской трагедии. Более того, они не молчали. Они говорили о ней публично, писали в прессе, в своих памятных свидетельствах и исследованиях. Только для кого? Лишь в самые последние годы до нас стала доходить правда о масштабах этой катастрофы. Кто-то был очень заинтересован в том, чтобы мы о ней либо совсем ничего не узнали, либо узнали как можно меньше и как можно позже. На Западе было известно все, а у нас ничего. Любопытная закономерность. Не правда ли? Значит, давайте проанализируем сказанное. Еще раз хочу сказать, что это выводы Энтони Сатана. Об этом человеке без труда можете найти информацию в Википедии. Ну и, соответственно, я во многом с ним согласен. Особенно, конечно же, впечатляют его выводы о том, что Советский Союз, по сути, это проект западных глобалистов вопреки утверждениям и мыслям многих людей, поддерживающих структуру под названием Советский Союз и до сих пор мечтающих ее восстановить. Так вот, забудьте про независимую Россию. Она умерла вместе с крушением царской России. А Советский Союз это не что иное, как инструмент для разделения и властвования глобалистических структур над миром. Это ничто иное, как инструмент для поляризации мира, который призван к тому, чтобы разделить и рассорить нас с вами. Который призван к тому и создан для того, чтобы создать, соответственно, извините за тавтологию, для каждого из нас мнимую внешнюю угрозу. Для западного мира это угроза СССР, теперь Россия, для России это угроза западный мир, так называемый, то есть страны Западной Европы, а также США, во главе с США, скажем так. Но на самом деле правительство этих стран не враждуют между собой. На самом деле они являются лишь марионетками тех самых глобалистических структур, которые всем этим действием управляют для того, чтобы добиваться определенных глобальных целей. Начиная от сокращения населения лишнего, по их мнению, населения планеты Земля, заканчивая э, провоцированием различных крупнейших экономических кризисов, которые опять же в итоге идут им на руку, ну и как следствие ослабления всего окружающего мира, кроме Соединенных Штатов Америки. Заметьте, что предлагает Энтони Саттон. Он говорит о том, что Соединенные Штаты Америки планомерно на протяжении десятилетий накачивают оружием, а также э, различной другой поддержкой определенные враждующие стороны. Самым ярким таким фактом в 20 веке является, конечно же, Вторая мировая война и, соответственно, Германия с Советским Союзом. Ведь изначально Соединенные Штаты накачивали Германию оружием и, соответственной финансовой помощью, что напрямую поспособствовало становлению Третьего рейха и... Позволила ему стать той военной машиной, которая смогла подмять под себя всю Европу, уничтожить десятки миллионов людей, а также принести смерть и разрушение в Советский Союз. Затем Соединенные Штаты планомерно начали снабжать оружием другую сторону, противоборствующую Третьему Рейху, то есть Советский Союз, Великобританию и другие страны Европы, борющиеся с нацизмом включился так называемый ленд-лиз, благодаря которому Соединенные Штаты смогли не только выйти из того мощнейшего кризиса, который тогда имел место быть, под названием Великая Депрессия, но еще и уйти в огромный плюс и отрыв от своих прямых конкурентов в Европе и Евразии. Ведь там война опустошила все. А в то время Соединенные Штаты Америки благодаря массированному небывалому производству оружия запустили э, до невероятных э, доселе э, масштабов промышленное производство в своей стране и плюс добавив к тому тот факт что на их территории не велось никаких боевых действий стали после второй мировой войны супердержавой под названием Соединенные Штаты Америки. И Вторая мировая война здесь лишь яркий пример и самый большой пример того, как США, вернее те, кто стоят за правительством этой страны и как следствие за правительством подавляющего большинства всех других стран мира, в том числе и России, искусственно развязывают войны и конфликты, и для чего они это все делают. Очень похожая ситуация, а если прямо сказать, практически идентичная, сейчас происходит на территории Украины. Война, которая грозит стать мировой, но в любом случае США, она, конечно же, напрямую физически не коснется. Но потому что так было задумано. И всегда, когда Америка будет видеть на другом континенте потенциального конкурента себе, конкурента, который вот-вот может уже и переплюнуть Соединенные Штаты Америки, всегда там будет развязываться соответствующий конфликт. Многие скажут, так прямой конкурент США это Китай. Да, друзья, пожалуй, это Китай. Но слишком рискованно напрямую в Китае нечто подобное устраивать. Не слишком рискованно для США и для всего мира. Поэтому, соответственно, выбираются другие регионы для развязывания подобных конфликтов. Регионы, которые находятся относительно недалеко от Китая. И соответственно эти конфликты повлияют очень сильно, в том числе и на как минимум экономику поднебесной. Многие сейчас скажут мне, да ты несешь какой-то бред. США финансируют две стороны. Да США снабжают оружием только Украину, если говорить именно о конфликте России с Украиной. Так вот поспешу вас огорчить. Ведь это абсолютно не так. И сейчас вам представлю абсолютно опять же, официальное сведение о том, как США на протяжении многих лет снабжают соответствующими комплектующими и напрямую вооружением именно Российскую Федерацию. Ну, там не только США, страны НАТО, но так или иначе основная подача всегда идет здесь от США, ведь известно, что над странами НАТО стоят Соединенные Штаты Америки в первую очередь. Сейчас представлю вам опять же видео, которое снял по этому поводу и после него еще вкратце это обсудим. Внимание на экраны. Несмотря на все успехи российского импортозамещения, критически важные отрасли были и остаются зависимыми от иностранных производителей. В первую очередь это касается высокотехнологичной продукции, обеспечивающей безопасность страны. Так, еще в далеком 2007 году на федеральном уровне была принята программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы. Главными разработчиками программы выступили Министерство промышленности и энергетики и Министерство обороны Российской Федерации. Объем финансирования программы составил 175,5 миллиарда российских рублей в эквиваленте на 2007 год. Это около 7 миллиардов долларов. Основной задачей перед разработчиками стало обеспечение радиоэлектронных средств и систем, в первую очередь имеющих стратегическое значение для страны, российской электронной компонентной базой необходимого технического уровня. Но судя по всему, министерства с поставленной задачей не справились, а средства, выделенные на программу развития ЭКБ, были освоены не по назначению. Данный факт подтверждает документ, который уже давно появился в СИСИ. Речь идет о техническом задании от 2007 года на выполнение работы на тему проведения входного контроля и сертификационных испытаний электронной компонентной базы иностранного производства, предназначенной для комплектования изделия БОПИ. Документ проливает свет на использование импортной ЭКБ в блоках АО НИЦЕФТ для инерциальных систем навигации комплексов Искандер и Кинжал. В перечне приведены 133 позиции ЭКБ, большая часть из которых произведена американской компанией Analog Device. Данная компания является ведущим мировым лидером в области проектирования и производства интегральных схем для обработки аналоговых смешанных и цифровых сигналов. В документе также фигурируют японские и другие иностранные производители. Таким образом, за 15 лет и при истраченных бюджетных средствах в размере более 7 миллиардов долларов, отечественному ВПК так и не удалось преодолеть зависимость от электронной компонентной базы иностранного производства. Факт провала развития программы ЭКБ и замещения отечественными аналогами критически важных компонентов вооружения, необходимых для обороноспособности всей России, налицо. Непобедимая российская мощь, искандер и кинжал, производятся с американской электронной начинкой период после присоединения Крыма к России в 2014 году ряд западных концернов в обход эмбарго на продажу оружия продолжали поставлять Москве военные технические средства для нужд армии и флота. Как следует из сообщений СМИ, порядка 78% из всего объема поставок приходилось на Германию и Францию. Если верить газете The Telegraph, Москва закупила военной техники на общую сумму 350 миллионов евро. Британские журналисты рассказали, со слов источников в Брюсселе, что оборудование, бомбы, ракеты, снаряды и оружие, кроме Германии и Франции, России поставляли ВПК Австрии, Болгарии, Великобритании, Италии и Чехии. Как выясняется, европейские военные компании воспользовались лазейкой в эмбарго ЕС на экспорт оружия в Россию, продав в Москве оборудование двойного назначения на сумму 121 миллион евро, включая торпеды, винтовки и бронированную технику. Французы также отправили российским партнерам тепловизорные камеры для 1 тысячи российских танков а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов. Согласно официальным данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружие и боеприпасов на 39 миллионов евро. Сразу после начала войны России против Украины, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в РФ. И лазейка, позволяющая обходить эмбарго, была закрыта только в начале апреля 2022 года, сообщил The Telegraph. Также в России фактически приостановлена работа Ульяновского механического завода. Там производили системы и средства противовоздушной обороны ближней и средней дальности, предназначенные для армии. Большинство компонентов для их изготовления поставляла Германия, которая разорвала сотрудничество после нападения Москвы на Киев. Единственный в России производитель танков Урал-Вагонзавод прекратил производство. Основной причиной этого является отсутствие комплектующих. Компания была внесена в список российских компаний, попадающих под санкции ЕС. Поскольку танки Т72БЗ, поставленные Урал-вагонзаводом вооруженным силам России, использовались Россией во время незаконного вторжения в Украину в 2022 году, говорится в документе ЕС. То есть речь идет о том, что многие годы, как я и сказал, США поставляют комплектующие для определенных вооружений или даже напрямую оружие России, продают. Ну и соответственно, все бы ничего, казалось бы, ну нормально, торгуют страны между собой оружием. Но вот есть одна незадача, дело в том, что даже после аннексии так называемой Крыма и можно сказать Донбасса в 2014 году Российской Федерации поставки комплектующих и вооружения с Запада не прекратились. Несмотря на все эти санкции, которые были введены после этих событий против России. Запад дальше продолжал, как и было сказано в соответствующем видеоролике, который вы видели сейчас, Запад и дальше продолжал поставлять соответствующие комплектующие и вооружения России, помогая построить России свою военную машину до тех мощностей, чтобы она могла нападать на другие страны. Так как в свое время Соединенные Штаты помогали, соответственно, гитлеровской Германии. Ну как Соединенные Штаты, определенные деятели, о которых также говорилось, в том числе Форды, Рокфеллеры, Морганы и так далее и тому подобное. Ну и вот. Сейчас, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, якобы, ну и вроде бы, да, сейчас уже эти поставки России прекратились, но на полную мощность включилась помощь Украине. Вернее, нет, конечно же, не на полную мощность, а на ту мощность, которая позволила бы как можно дольше воевать, при этом не выиграть Украине и не проиграть россии то есть все делается для того чтобы не закончить эту войну а как можно дольше ее растянуть одним из вопиющих подтверждений этому является хотя бы то что пресловутый ленд-лист который опять же америка хочет запустить сейчас для помощи украине, он как бы уже принят парламентом, но президент Джо Байден до сих пор не подписал соответствующий закон. Возможно, когда вы видите это видео, он его и подписал. Но прошло уже, ну, скоро будет 2,5 месяца войны. При желании это все можно было бы оформить за неделю. И начать поставлять соответствующее вооружение, новейшие истребители, новейшие системы залпового огня, танки и так далее, и так проще. Но это все делается крайне скудно, крайне медленно. Украину закидывают в основном оборонительным вооружением, джевелинами и так далее, но оборонительным лишь вооружением войны не выигрываются. И делается это потому, что никто не заинтересован в быстрой победе Украины. Достигаются совершенно иные цели. Нужна длительная война, которая высосет ресурсы, как человеческие, так и денежные, так и моральные, не только с Украины и России, но и со всей Европы, для того, чтобы максимально ослабить регион Европы и Азии, в то время как США, благодаря массированным поставкам вооружения в Украину, когда ленд лиз уже запустится и э, американская военная машина заработает э, в основном на 80% на украинские нужды, так вот США благодаря этому снова выйдут в огромный плюс. И относительно легко, как минимум относительно легко, перенесут тот мощнейший экономический кризис, который сами же они и спровоцировали планомерным стравлением двух славянских народов, России и Украины. Так это видит Энтони Сатан, так это вижу и я, опираясь на все те неопровержимые факты, которые есть в моем распоряжении. Только вот никто нигде об этом не говорит. Президент Зеленский называет лучшим другом для Украины, США одним из лучших друзей. И никто даже не обращает внимания на то, как во время восьмилетней войны на Донбассе Запад снабжал Россию оружием. Оружием, которое затем применялось против Украины. Все эти восемь лет этой войны, которая уже длится восемь лет на Донбассе, да, она началась не 24 февраля 2022 года, и чудесным образом никто из правительства Украины практически не упоминал об этом до этого. И сейчас, конечно же, тоже не упоминают. Ну понятно, сейчас Штаты уже начали больше помогать Украине, чем России. Но до этого что было? Помощь агрессору, помощь в его становлении тем, кем он, собственно говоря, сейчас является. Да, пусть далеко не самой лучшей даже не второй армии мира, но тем не менее армией, которая способна наносить тяжелейший урон стране, на которую она напала. В данном случае это Украина. Делайте выводы сами, друзья. Что ж, друзья, советую вам быть максимально объективными, как бы тяжело это ни было в той ситуации, которая сложилась, и наконец-то понять здесь я обращаюсь, и к русским, и к украинцам, понять то, что у нас нет друзей, а наше правительство, это наши враги зачастую. Не всегда, конечно, и не все, но те, кто на первый взгляд может казаться другом, на самом деле в итоге оказывается нашим злейшим врагом, который сам и способствует тому, чтобы к нам приходили Тяжелейшее несчастье. Вот так и получается. Пишите свои мнения на этот счет в комментариях к этому видео, что вы об этом думаете. Подписывайтесь, еще раз напомню, на этот канал. Жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Поддерживайте лайками, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Берегите себя. И очень надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья.